Не трогайте, мужика, что обижаете? Конечно. Сейчас я приду, раскидаю всех. А ты, ты где? Я его рядом. Заходи тогда. Дай да, дашь номерок свой. Чего? Я, номер не даю никакой. Напиши. Она. Ты откуда? Оттуда же, откуда идти? И, и не очень хорошо. хорошо. Почему не хорошо? А вы откуда? Мы оттуда же. Откуда? Оттуда? С какого города, спрошу? Закажи шампанское и узнаешь, откуда мы. Заказал шампанское, дама. Иди быстро, сбегай, шампанское привези. Ты лежишь-то? Найди, ради, укради. но принеси.